Что происходит у человека? Человек решил с вами конкурировать. Не знаю в чем. Возможно, что человек считает себя лучше вас. Всем пока.